Я, я бы хотела вернуться к Санкт-Петербургу. Пожалуйста, включите нам Санкт-Петербург. Я внимательно слушала предыдущее заседание Центральной избирательной комиссии. Еще раз, хочу, я вот как -то, еще раз хочу поблагодарить моего единственного зама Николая Ивановича Булаева, который действительно просто руководил ЦИКом это все время, вот так как, ну я не знаю, я им очень благодарна, 41, да, так как должен был это вот делать. Здесь, да, я, поэтому... здесь я не могу положить на битву, ну, сам... что вы не давали мне задать. Нет, конечно, мы с вами советовались, но я, да, я вам очень благодарна, что вы действительно благодарны тяжелую миссию, вы очень достойно ее выполнили, выполняете дальше. Значит, Виктор Александрович, у меня к вам вопрос. Я слушала предыдущее заседание, вы как раз говорили, что у вас там были встречи с прокурором, потом следователь. Комитетом намечались, я хотела бы теперь узнать, каковы результаты, сколько было от вас направлено в правоохранительные органы, скажем, предложений, мягко скажу так, о том, чтобы были, ну скажем, исследованы те случаи, которые вы, как горосберком, считали нарушениями со стороны. Муниципальных комиссий и каков на сегодняшний день отклик, что сделано правоохранительными органами Санкт-Петербурга по наведению порядка в ходе муниципальных выборов? А Наказано ли кто-то, чтобы другим было неповадно? Или пока ситуация осталась такой, ну, как она и была прежде? Пожалуйста. Добрый день, уважаемая Элла Александровна. Уважаемые члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Мы направляли для того, чтобы рассмотрели дела, это 7 обращений в органы прокуратуры Санкт-Петербурга и 5 в следственный комитет, главное управление следственного комитета по Санкт-Петербургу. На сегодняшний день... Дела находятся на рассмотрении, результат пока для нас неизвестен, пока рассматривается. При этом мы отправили в отношении должностных лиц избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга пять протоколов о административных правонарушениях, предусмотренных частью первой, статьи 5.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По Сергиевскому три протокола, два в отношении председателя и один в отношении секретаря. В связи с неисполнением решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. На сегодняшний день по имеющимся сведениям рассматривает мировой судья 32 участка. значит Она находится в отпуске Дела к производству не приняты. По возвращении из отпуска будет заниматься этим вопросом. Что касается Сосновская, один протокол в отношении председателя в связи с неисполнением и также решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. 19 июля текущего года вынесено постановление о прекращении производства по делу в связи с отсутствием в действиях лиц состава административного правонарушения. По ИКМО РЖЕВКА также направляли один протокол в отношении председателя. До настоящего времени идет материал к нам почтой. Он не поступил, значит, мы обращались в судебные органы, нам ответили, что получите все согласно установленных правил. Вот, в принципе, приняты такие решения. При этом, значит, мы рассматривали жалобы, которые к нам поступили, особенно жалобы в отказе о регистрации, где количество их уже превысило, это только по отказам в регистрации, свыше 500. Все поступавшие к нам жалобы рассмотрены и восстановлены в законом сроке. Комиссия регистрирует кандидата либо отказывается, отказывает в регистрации, а также обязывает это избирательной комиссии муниципальных образований. С учетом ранее принятых решений Санкт-Петербургской избирательной комиссии уже отменены 170 решений КМО об отказе в регистрации. 57 кандидатов было зарегистрировано исключительно решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. По 115 кандидатам вопрос о регистрации был рассмотрен ИКМО с учетом того, что доводы, по которым ИКМО э, э, приняло решение об отказе, признаны несостоятельными и не основанными на законе. И без удовлетворения оставлено у нас 104 жалобы. Но в общей сложности избирательной комиссии было указано на неверные правовые позиции избирательных комиссий, организующих выборы в 23 муниципальным образованием. Но вот в частности, Введенский, Пулковский, Меридиан, новоизмайловского Московская застава, Полюстрова, Ржевка, остров Декабристов, номер 7. Коломна, Георгиевская, Академическая, Княжево, Шушары, 78 Дворцовый округ, Смольнинская, Лиговка, Ямская, Владимирский округ, Литейный округ, Шуалово, Зерки, номер 15, Сосновская, Сергиевская, Самсоневская. Результатом в этих случаях стало восстановление прав кандидатов. До доведен обзор основных нарушений допускаемых при принятии решения об отказе в регистрации кандидата. Но еще по данным Газправосудия на вчерашний день, у меня данные по вчерашнему дню, в производстве судов на территории Санкт-Петербурга с 1 июля находятся 182 дела об оспаривании решения избирательных комиссий муниципальных образований. Из них основное количество дел. О регистрации, либо отказе в регистрации кандидата. Уже рассмотрено судами 77 дел, из них отказано в исковых требованиях по 40 делам, требования удовлетворены полностью или частично по 15 делам, прекращено производство по 11 делам и возвращено 11 типских исковых заявлений. Но ну вот принимаемые совместно с ЦИКом России дополнительные меры для обеспечения соблюдения Требования избирательного законодательства позволяет нам управлять избирательным процессом в рамках правого поля. Благодарю вас за внимание. Доклад закончен. Ну вот у меня такое ощущение, как только я вас похвалю, я сразу сглазила. Только вроде начали ситуацию... Вроде так э, с общими усилиями переломили, и опять пошел какой-то откат. Но то, что получается, судя по тому, что вы сказали, придется, наверное, мне обратиться, я прошу подготовиться, Верховный суд России, Вячеслав Лебедеву, по поводу того, что, ну, я не знаю, я не могу сказать, что это судебный саботаж, но что, мы не знаем, муниципальный, муниципальный судья уходит в отпуск, а, то есть фактически а, блокирует работу избирательных, э, скажем, выборов. Это как может быть? Вот я прошу с этим я, наших досконально разобраться. Это, это что такое? Это что такое? Второй момент. Я хочу тут добавить к тому, что вы сказали. Я так понимаю, что абсолютно или ваши иски беззубые, обращения абсолютно беззубые и неаргументированные, если так по всем им, извините, отказы сдают и не находят никакого состава преступления, или что? Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, тоже, коллеги, готовьте, пожалуйста, обращение на генерального прокурора и на руководителя Следственного комитета со всеми фактами, и с нашими в том числе обращениями. И я вот хочу сказать, что у нас тут было. Мы тоже пока не получили ни одного ответа на сегодняшнее утро, как я принимала. У нас 13 обращений было от ЦИКа и в следственные, так и МВД по Санкт-Петербургу. Это начиная с 25 июня. Прокуратуру Санкт-Петербурга, Следственный комитет, ну и так далее, так далее. Вот таких 13 обращений пока тоже ни одного ответа. Придется мне вывести это на федеральный уровень. Потому что если так будет продолжаться, то а, я не гарантирую, что во время выборной, в день голосования, люди, которые смотрят, что их коллеги, натворили безобразие и остались абсолютно безнаказанными, они не будут позволять себе те же безобразия, которые планируют. Вы по своей линии, по своей компетенции, вы не, скажем, правоохранительные органы, вы не можете классифицировать действия членов там, ИКМО как преступление административно-уголовное, но вы на основе своих служебных расследований вполне можете сейчас Применить ту степень наказания, которое вполне они заслужили, вплоть до распуска комиссии снятия председателей комиссии. А потом пусть правоохранительные органы разбираются с ними. Если вы сейчас этого не сделаете, если вы сейчас не покажете зубы, считайте, что вы муниципальную компанию провалили. А это не может, люди не понимают. Им все равно, муниципальные это компании или губернаторские выборы. Они все в один узел закрутят и, извините, это ударит и по всем выборам, и по всей избирательной системе Санкт-Петербурга. На вас лежит прямая ответственность. Коллеги, есть какие-то? Да, пожалуйста. Вопрос хотел задать, да, можно, Александр? Аппарат Центральной избирательной комиссии, прежде всего управление, которое занимается обращениями граждан, да и, собственно говоря, коллег по ЦИКу, членов ЦИК, Интересует один вопрос. Вы можете как-то объяснить такое количество обращений, которые поступают в Центральную избирательную комиссию, а их, собственно говоря, в несколько раз больше, чем со всей Россией вместе взятых? Спасибо. Но Любой кандидат имеет полное право обращаться туда, куда он считает. Если взять статистику на сегодня, которую имеет только Санкт-Петербургская избирательная комиссия, но количество жалоб приближается к 2000. И я, как уже докладывал, что уже более 500 жалоб поступает на отказ в регистрации. И, конечно, от этих обращений... Мы испытываем, мы захлебываемся практически от этих жалоб, но идет политическая борьба, и каждый пытается доказать свою правоту. И когда мы рассматриваем, мы каждую жалобу рассматриваем буквально детально, и решения, которые мы принимаем, они даются нам не просто так. Но не зря я докладывал о том, что 57... Жалоб 57. Решений было принято исключительно Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Далее мы проводим работу с избирательными комиссиями муниципальных образований, но, как вы понимаете, наше законодательство и порядок их подчиненности слабый. При этом э, стоят эти вопросы. То, что мы обращаемся в судах, здесь уже, э, так сказать, мы только представляем интересы э, уже своей стороны. А принятие решения судом, ну это, так сказать, за гранью э, компетенции Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ну, поступают жалобы, их рассматриваем, принимаем решения, как говорится. Ну, проблема в том, что вы будете как женщина в песках в этих жалобах погрязать и дальше, если все-таки не проанализируете, а что не так в ваших предупредительных и профилактических мерах. Где системные дефекты? Жалобы будут множиться по одним и тем же поводам, если вовремя <смех> какие-то не предпринять меры и шаги, которые могли бы предотвратить хотя бы часть этих жалоб. Ну и вообще рискуете попасть в книгу Гиннесов, прославиться по количеству жалоб. Это, я думаю, что это не та слава, которую следует заслуживать. Пожалуйста, Николай Иванович. Значит, я себе язык откушу. Все-таки задам один вопрос. Мне легче станет. Виктор Александрович, суды начинают принимать решения о том, что они не поддерживают те протоколы, которые вы составили. Нет ли у вас мысли, что человек, который составил эти протоколы, превысил свои полномочия? И он нуждается, видимо, в отстранении от работы, поскольку использовал свои полномочия не должным образом и составил эти протоколы, получается, незаконно. Мне кажется, в этом случае кто-то прав. Если он не прав, то составивший протокол, то мне кажется, стал, настал момент, когда человек нуждается в отстранении от работы, поскольку он не умеет воспользоваться своим должностным полномочием. У вас такой мысли нет? Или слишком хорошо? Им воспользоваться только вдруг То есть сознательно, осознанно, и для того, чтобы именно такие решения суды и принимали. Эту тоже версию нельзя исключать. Пожалуйста. Благодарю вас, Николай Иванович, за вопрос. У меня не складывается впечатление, что человек некомпетентен, это человек блестящий юрист, Мало того, он, ним, мы рассматривали вопросы оформления протоколов об административных нарушениях. И даже те письма по 141 статье, которые мы направляли в правоохранительные органы, не один. У нас есть люди, которые достаточно высоко квалифицированы и оцениваются в Санкт-Петербурге на самом высоком уровне. Другое дело, что принятие решения о продлении сроков полномочий. Далее так сказать на решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассматривал суд вот в данном случае один по, по, Сосновскому. по Сосновскому. Я тоже удивлен. У меня тоже есть, так сказать, масса своих эмоций в этом направлении. Но, однако, ну, принял суд решение. Ну, вот Такое совет принял, вам, как... Виктор Александрович, совет вам, найдите того, кто имеет право сейчас заинтересованная сторона подать на обжалование помогите составить так такс, у вас блестящие юристы, чтобы в вышестоящей судебной инстанции было принято более справедливое решение, которое отвечает сути наших с вами запросов и претензий к работе ИКМО. Разрешите еще два слова, Элла Александровна. Мы, получив этот отказ, также, так сказать, направили свое обращение вновь для апелляции. Же хорошо. Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Да, пожалуйста, Александр Юрьевич. Спасибо большое. Виктор Александрович, поймал себя на мысли, что сегодня вы не употребили слово «штатно». Вы не заметили? Не Было. заметил. Значит, хотел не услышать. Действительно, ситуация какая-то экстраординарная, потому что, когда мы были у вас с Евгением Александровичем пару недель назад, мы оперировали цифры в тысячу жалоб. Сейчас уже оперируем цифры в две тысячи жалоб. Это, значит, получается примерно 500 жалоб в неделю. До книги рекордов Гиннеса недалеко. Несколько вопросов, Виктор Александрович. Самое знаменитое ИКМО в городе Санкт-Петербурге, знаменитое, конечно, в кавычках, это «Сергиевская». Там период выдвижения, насколько я понимаю, все-таки закончился. Все ли кандидаты смогли подать документы, выдвинуться в этом ИКМО? По моим данным, все, кто был, все, подали, все, кто желал, подали так сказать, документы на выдвижение и регистрацию. Но я бы еще отметил одно ИКМО, это Екатеринговское. Тоже оно на хорошем слуху. И буквально вчера, после, будем так говорить, даже я возьму цитату из названия статьи, которая вчера вышла, после хорошей профилактики ГИК, ну, Санкт-Петербургской избирательной комиссии, все же был зарегистрирован и Шуршев в том числе, и Гороженко. Это вот известная так сказать, люди, которые боролись, которым препятствовали, но тем не менее они зарегистрированы на сегодняшний день равнозначно, как и 9 других представителей, 9 выдвиженцев. Они зарегистрированы. Так что мы стараемся работать, ну во-первых, в правовом поле, а во-вторых, свою позицию и э, те установки, которые дает нам Центральная избирательная комиссия, выдерживает. Ну, здесь, Виктор Александрович, я вас поддержу. То, что я знаю, что как никогда много зарегистрировано уже представителей партии «Яблоко», «Роста» и других. Это действительно никогда ну, скажем, на выборах не регистрировалось такое количество, на муниципальных выборах. Это правда. Я надеюсь, также у вас, я насколько понимаю, на текущей неделе еще планируется рассмотреть около 200 жалоб. Так? Да? У меня вот написано. Да, да. да, ну я надеюсь, что вы тоже даже принципиально и твердо подойдете. И, скажем, у нас сейчас две жалобы. На ваше решение есть, да? Насколько я знаю, наверное, в пятницу придется собираться. Да, Майя Владимировна, вот вы хотели попросить. Ой, можно я завершу? Да, да, да. Но я надеюсь, что у нас вы сами будете принимать объективные решения, и у нас будет минимальное количество жалоб по Санкт-Петербургу. Да, пожалуйста, Александр Юрьевич. Виктор Александрович, правильно ли я понимаю, что в настоящий момент Санкт-Петербургской избирательной комиссии нет жалоб, связанных с тем, что люди не смогли подать документы в ЭКМО Сергиевское, выдвинуться там в качестве кандидатов? Сейчас у меня под рукой нет, заседает в данном случае. Заседает рабочая группа. К рассмотрению вынесено 74 обращения. Сейчас минутку. Нет, я отдал список на если чуть позже я готов буду вам доложить. Просто отдал список к рассмотрению на рабочей группе дел Я думаю, там есть порядка трех. Обращений по Сергиевскому. То есть и не все люди смогли выдвинуться в ИКМО Сергиевской? Я бы так не сказал. Люди жалуются по ходу событий. И вообще Хорошо. я спасибо. Можно ну, я следующий спасибо. вопрос тогда задам? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в целом этап регистрации в избирательных комиссиях муниципальных образований завершен в Санкт-Петербурге? завершен за исключением э -э, Саперны. У нас закончится он 30 числа, поскольку они сложили свои полномочия и решили участвовать в избирательной кампании муниципальных образований э -э, совместно и э -э, со всем городом. При этом э -э, я ответил на вопрос. Да, спасибо. Я просто хотел продолжить э -э, вторая часть моего вопроса по состоянию на 18.00. 19 июля, то есть пятница, конец недели, в газвыборы были размещены данные о количестве выдвинутых зарегистрированных кандидатов и сколько было отказано в регистрации. Вот э, некоторые цифры озвучу. Единая Россия, выдвинуто 1470 кандидатов, отказано в регистрации четырем. А, это... Лучший показатель и в абсолютном, и в относительном исчислении. А худший показатель у партии Яблоко выдвинуто 558 человек, отказано в регистрации 225. Скажите, вот эти цифры были ли предметом анализа Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и если вы каким-то образом их анализировали, какие выводы сделали по этапу регистрации? Если мы пройдемся по цифрам сейчас, то у нас замещается на сегодняшний день на выборах депутатов муниципальных советов 1560 мандатов. При этом, вот смотрите, самовыдвижение, где участвуют и демократические силы и другие, зарегистрировано, только зарегистрировано 1444 кандидата. Вот. По «Единой России» – 1384, это гораздо меньше, как мы видим с вами, нежели самовыдвижение. Следующее, по ЛДПР – 455, по росту, партии роста – 222, что никогда в Санкт-Петербурге такого не было. СССР, «Соправедливая Россия» – 451, КПРФ – 354, меньше, чем э, это самое, у нас э, самоведвиженцев и ЛДПР. Далее, 280 кандидатов зарегистрировано от партии Яблоко, что также никогда не было в истории Санкт-Петербурга по линии этой партии. Ну а дальше там поменьше все пошло, поэтому мы подвергаем анализ всей своей работе. Выборы у нас на сегодняшний день проходят довольно-таки живо. Вы знаете, как работали. Партии в этом направлении. Поэтому и количество их увеличилось на поле выборов значительно. Вот. На сегодняшний день при замещении тех же 1560 мандатов у нас уже зарегистрировано в общем количестве 4731. Но последние данные будут заведены в ГАЗ-выборы 25 числа, ввиду поступления информации. Вот. Поэтому здесь ну, настолько демократичный подход, что, так сказать... Партии не должны на нас обижаться, а то, что они в большей степени, в том числе и по линии партии Яблока, где слабо работали и готовили их материалы юристы, это вопрос к партии и вообще к подходу к выборам. к этим. Но тем не менее результат есть, 280 человек зарегистрировано на сегодня по линии партии Яблока и также 222 по партии «Роста», что тоже никогда не было. Спасибо, Виктор Александрович. Здесь, да, моя Владимир, пожалуйста, и просьбы да, сейчас сформулируют. А, Виктор Александрович, угу. у нас э, истекает срок рассмотрения жалобы по Введенскому партии «Яблоко». Будьте добры, все-таки обратите внимание, там, э, собственно, сейчас уже в настоящий момент поступили э, э, жалобы от всех кандидатов, которые были выдвинуты. Данной партии по двум избирательным округам, насколько я помню, так там распределено. Вот. И у нас есть информация, что есть одновременно попытка подать в суд. Кроме того, у нас есть косвенная информация, что по двум кандидатам вы вернули на новое рассмотрение в муниципальную комиссию. Пожалуйста, поручите, чтобы так сказать, полная ясность у нашего правоуправления была в этой ситуации сегодня, чтобы нам все-таки подготовиться к рабочей группе по этому вопросу. Да, я поддерживаю Есть моя на, оперативно. На да, Виктор Александр, поскольку у нас срок истекает в пятницу, мы обязаны обязательно рассмотреть. Помогите нам это оперативно получить всю необходимую информацию. Спасибо. Коллеги, давайте заканчивать. Последний вопрос. А, да. а, Виктор Александрович, я вот сам присутствовал на одном из заседаний Санкт-Петербургской комиссии. Знаю, что вы а, принимали решение по жалобам, обязывая ИКМО принять соответствующие решения на следующий день или там, через день после решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А, ну вот, как мне стало известно, начиная с понедельника практика комиссии изменилась, и вы принимаете решение об отмене незаконных решений ИКМО, об отказе в регистрации, обязывая ИКМО повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидатов, не указывая срок исполнения решений. Вот я бы хотел узнать, что произошло, почему теперь вы не обязываете ИКМО рассмотреть вопрос о регистрации на следующий день. Они знают, что им нужно, так сказать, за, днём, за следующим днем принятия решения принимать свои решения. И мы за этим отслеживаем этот вопрос, каждое ИКМО и э, в еж... на системной основе. Может быть, стоило оставить тогда это, это положение в решениях Санкт-Петербургской комиссии, обязывать на следующий Но, день регистрировать? Вот. Почему эта фраза исчезла из ваших решений? Потому что проведена системная работа с избирательными комиссиями муниципальных образований, с председателями муниципальных советов и главами районов. Но при этом мы с вами знаем, что э, закон нам разрешает до 10 дней. Мы его сокращаем до одного дня. Хорошо. Хорошо. спасибо. Да. Да. Я закончу, я просто выскажу еще раз свою мысль. Мне кажется, что вал жалоб в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии был бы меньше, и вам было бы работать проще, если бы решения, которые вы принимали, принимались оперативнее и жестче. В частности, вы сами, у вас же была практика, вы несколько десятков случаев назвали сейчас, когда вы регистрируете своим решением кандидатов, а не возвращаете на новое рассмотрение. Спасибо, Виктор Александрович. Успех. Да, да, спасибо. Все, мы, я надеюсь, что сегодняшний разговор был полезен. Будут определенные положительные тоже сдвиги там, где они необходимы. Виктор Александрович, мы вас благодарим. Все, прощаемся, Санкт-Петербург.